Социальный заработок – это заработок нового поколения, открывающий возможности каждому получать дополнительную прибыль из соцсетей и мессенджеров. Всего за пару кликов инновационная разработка объединит рекламодателей и их задания в единый автоматический процесс. Вам достаточно просто запустить систему и дождаться окончания работы. Огромное количество заказов и высокий спрос гарантирует стабильность – Моментальные выплаты и отсутствие задержек способствуют финансовому росту. А также возможность запуска системы в любом удобном месте, без привязки к офису и времени. Позаботься о будущем. Запусти систему «Социальный заработок». Всем привет! Меня зовут Сергей Брулин. Я являюсь независимым финансовым трейдером и аналитиком на рынке криптовалют. И сегодня мы поговорим о так называемом механизме «социальный заработок». Данный сайт попал мне в руки приблизительно неделю назад. И сразу меня привлекла яркая надпись о том, что система автоматизирована на 100% и позволяет зарабатывать. Как видим, у этого проекта очень известные и крупные заказчики. Но остановимся на регистрации в проекте. Есть возможность пройти регистрацию как новый пользователь или зайти через свою страницу социальной сети. Давайте как новый пользователь. Сразу начался процесс регистрации. Обратите внимание, что проект выделяет вам индивидуальную сим-карту, через которую будет происходить вся дальнейшая работа. Вот получает СМС для регистрации в социалках. Прямо то, что мы делаем вручную, когда регистрируемся. Да, процесс с регистрацией не быстрый. Вот, кстати, то, сколько заданий доступно для моего города. Так. Отлично, мы в кабинете. Вот здесь показываются текущие задания, которые готовы к выполнению. Так, баланс ноль у меня, аккаунт ведь новый, логично. Давайте начнем заработок. Зажимаем кнопку «Запустить систему». И все, процесс пошел в автоматическом режиме. Сейчас э, мне подбираются рекламодатели, которые готовы принять выполнение заданий с моего компьютера и моего аккаунта. Нужно подождать немного. О, вот устанавливается канал соединения между системой, моим компьютером и разными сервисами. И поехали. Вся система успешно запущена, деньги начали начисляться. Я не особо силен в продвижении и раскрутке в социальных сетях, поэтому мне стало интересно, что это такое и как оно работает. У меня было время пообщаться с поддержкой о том, как именно работает система. В целом, ребята сделали специальный алгоритм для накрутки лайков и подписок в очень глобальных масштабах. И каждый человек, который запускает систему, позволяет им обходить блокировки со стороны сети, поэтому они платят за это деньги. Все достаточно просто и прозрачно. Остается дождаться завершения. Так, 35 тысяч заданий уже выполнили. Еще чуть-чуть осталось. Так. денежки капают. О, успех! На балансе 40 тысяч семьсот семьдесят рублей. Успешно. Сорок семьсот сегодня. Что ж, давайте, наверное, давайте, наверное, сразу выведем их. Жмем "Вывести средства", выбираем способ вывода. У меня Яндекс деньги. Заполняем поля тут очень внимательно. Сумма на вывод 4775. Создать заявку. Процесс вывода также в автоматическом режиме. Ждем. Перевод денег. Я уже выводил, поэтому мне знакома эта процедура. Ждем. Все выполнено. 40 тысяч отправлены на мой счет. Получение через 22 секунды. Проверяем кошелек. Так, нет. Еще раз. Ждем. Что-то не пришло. Получение должно быть. Обновляем. Вот. 40 775. На моем счету. Думаю, для вас это будет полезная информация. На сегодня все. Вот так в целом можно зарабатывать. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.